Итак, друзья, всем доброго времени суток. Меня зовут Сергей Николаевич. На сегодняшний день я являюсь вашим спикером, бизнес-тренером, коучем. Вот. Мы начинаем с вами Академию спикеров. Первый блок – это подготовительный блок. Вот. И сегодня стартует наш первый день. Поставьте, пожалуйста, в чате, друзья, кто был на предыдущем вебинаре, когда мы рассказывали, что будет на Академии, что вы ждете от Академии? Поставьте, пожалуйста, цифру 1, кто уже был, кто по второму разу сегодня заходит. Потому что сегодня будет немножко повторения. И сегодня будет новые интересные домашние задания, новая работа. Поставьте 1, я посмотрю. 1-1-1-1 или там я был. Наталья, конечно, как, как же, куда без вас? Вы у нас везде на коне. 1-1-1-1. Ага, чтобы я четко понимал, какое количество людей было у нас на предварительном вебинаре, когда мы рассказывали, что, откуда и куда, вот как, какая программа у нас. Потому что если есть новички, новички поставьте, пожалуйста, двоечку, двоечку поставьте, чтобы я понимал, на какой информации сконцентрироваться и чтобы я максимально на сегодня был для вас полезен. вот Жду обратной связи, друзья двоечка ага отлично первый раз Итак друзья давайте чтобы мы с вами уложились максимум в полтора часа двойка двойка двойка да очень много новичков друзья поэтому мы с вами сейчас быстренько пробежимся по самым главным темам которые мы поднимали на предварительном вебинаре самая главная тема это что же такое ораторское искусство ораторское мастерство? спикерское мастерство спикерская экспертность и профессионализм и чем на самом деле это не является друзья я сейчас от вас попрошу обратной связи максимальной будьте внимательны возможно я где-то буду запинаться возможно буду где-то волноваться потому что э, академия авторская вот я ее написал и я ее вам предлагаю к изучению считаю что это очень интересный материал И очень полезный на сегодняшний день. Что вы получите, мы сегодня будем с вами говорить. Поэтому прошу обратной связи. Друзья, поддержите меня аплодисментами, пожалуйста. Похлопайте в ладошки, не себе, а в чате. В чате, в чате там есть у нас э -э -э -э смайлики. Можете поставить любой смайлик, который подходит сейчас вашему состоянию. Поставьте, чтобы я видел, что есть обратная связь, обратная реакция. Буду очень благодарен. А пока вы ставите свою реакцию, друзья, я хочу, чтобы вы сейчас написали мне в чате, что вы считаете, какие черты у оратора должны быть, что вы считаете мастерством, профессионализмом, спасибо, спасибо, вот у оратора. То есть какими качествами и какими навыками должен обладать профессиональный оратор. И что такое ораторское мастерство? Те, кто новички, особенно это касается вас, потому что мы начи начинаем работу именно с этого. Я хочу, чтобы вы четко понимали, куда вы попали и что вы получите. Харизма. Отлично. Харизма, все правильно. Да, Кто еще напишет, что такое ораторское мастерство на сегодняшний день, как вы считаете, чем это является? А потом мы узнаем о том, чем это не является на сегодняшний день. Жду, жду, ребят. Пишите, пишите. Нас прибавилось почти 30 человек. Вот. Для тех, кто только заходит к нам в комнату, друзья, первая, первая тема ораторское искусство, ораторское мастерство. Кем для вас является оратор? Какие навыки, какие профессиональные качества должны быть у него, чтобы он был профессионалом и экспертом? Владение аудиторией, стрессоустойчивостью. Не успеваю. Вы пишете, я не успеваю читать. Так, стрессоустойчивостью, ораторское мастерство – это навыки удержать аудиторию. Совершенно верно, Наталья, вам большой респект. Сразу видно, что вы были на прошлом вебинаре. Да, совершенно верно. Оратор в первую очередь должен уметь держать аудиторию в фокусе, друзья. И в первую очередь оратор должен уметь управлять абсолютно любой ситуацией и не теряться при любых обстоятельствах во время публичного выступления. Либо это вебинар, либо это встреча на 2-3 человека и переговоры. Либо это просто заключение сделки с одним человеком. Очень важный разговор, деловой разговор, деловая встреча. Либо человек работает онлайн на большую аудиторию. Это не важно. Навыки должны быть везде одни и те же. И первое – это владение аудиторией. А как можно владеть аудиторией, именно это мы будем с вами э, об этом разговаривать. Да-да-да, удержать, удержать. Начитанность, гала, умение доносить информацию красиво. Вот смотрите, друзья, качать, эмоции, все правильно. Друзья, на сегодняшний день оратор – это не тот человек, чтобы вы четко понимали, который владеет искусством ораторского мастерства, как мы думаем. Это владение голосом, дикцией, постановкой, риторикой. вот Это совсем не так. На сегодняшний день оратор – это тот человек, который владеет секретными техниками, по управлению аудиторией и все. Слова можно подобрать любые. Кстати, сегодня будет первое домашнее задание. вот Очень интересно, я надеюсь, вам понравится. Хочу напомнить, что сегодня у нас первый подготовительный блок. Не все дойдут с нами до конца. Друзья, нас уже почти 40. Очень приятно, я вам очень благодарен. Вот. Новички, еще раз хочу сказать, напишите, кто для вас оратор, профессионал, эксперт. Искусство публичного выступления – окей, согласен. Любой негатив превращает в свою пользу – окей, согласен. Должен быть лидером – тоже согласен. Но на самом деле э, спикерам и ораторам платят не за то, что они являются лидерами, не за то, что у них поставлен голос. Им платят деньги за то, что они мастерски умеют управлять ситуацией и направляют интерес людей, вовлеченность людей именно в то русло, в которое нужно. И самый большой показатель ораторского мастерства – это цель. Если цель любого выступления выполнена, то есть что хочет оратор, чтобы люди получили по заказу компании, по заказу самого оратора, по заказу определенных людей. Если оппонент выполняет или аудитория те действия, которые от них хотят, которые от них ждут, то оратор считается экспертом и профессионалом. Вот кем является на сегодняшний день оратор. Человек, который просто знает секреты, человек, который просто нарабатывает навык, как ими пользоваться эффективно. Все. Можно это назвать некрасивым словом манипуляция. Но на сегодняшний день мы будем учиться не как манипулировать людьми, а как делать так, чтобы люди сами захотели сделать для вас лично, по собственному желанию, то, что нужно для компании, нужно для вас. Мы будем создавать для людей ценности, которые будут пересекаться с вашей информацией. Мы будем разговаривать с ними не на языке людей, не на языке убеждений, а на языке ценностей. Друзья, вот первый секрет. Если вы приготовили тетрадочки, приготовили ручки, если нет, очень рекомендую. Я буду делиться различными секретами, фишками. И первый секрет. Чтобы, чтобы человек вас услышал, чтобы человек вас услышал и ваша информация дошла до глубины, до глубинного мозга туда и чтобы он действительно услышал и понял то, о чем вы говорите, в первую очередь, в первую очередь нужно разговаривать не с ним, а с его ценностями. Вот один из первых секретов на сегодня и ценностей ораторского мастерства да, Вячеслав, спасибо за комплимент вот итак, друзья, ораторское мастерство, вы понимаете теперь, чем является меня зовут еще раз Сергей Николаевич Кирко, я являюсь бизнес-тренером коучем, психологом огромное количество людей, которых я сопровождаю на сегодняшний день и в бизнесе, и в личной жизни вот, консультирую, помогаю по многим вопросам моя миссия, моя цель на земле на сегодняшний день, это сделать мир чуточку лучше по возможности сделать жизнь людей более комфортной вот если у них есть какие-то задачи проблемы и я могу помочь им с решением не прямо помочь с решением напрямую там там дать денег на покупку машину а просто как проводник указать чтобы человек сам нашел решение своей задачи и проблемы вот с моей помощью то есть на самом деле коуч бизнес тренер является не учителем на сегодняшний день а является просто проводником в собственное подсознание, где на самом деле все ответы, все решения уже давно есть. Просто человеку нужно туда довести, за ручку провести, показать, чтобы он увидел, осознал и сделал все сам, без моей помощи, без помощи тренера и бизнес-коуча. Коучинг на сегодняшний день объединил в себе все самые лучшие достижения науки, все самые лучшие достижения науки психологии, все самые лучшие достижения спорта все самые лучшие достижения и открытия э, психологии бизнеса все самые лучшие э, достижения в медицине вот поэтому на сегодняшний день именно коучинг является самым эффективным э, в жизни человека То есть если есть какая-то задача ее нужно решить то лучше чем сопровождение коуча вам ну, лучше чем э, коуч вам никто не поможет это точно. Итак, аудитория, друзья, я уже с вами немножко познакомился, многих я на сегодня знаю, вы писали, с каких городов. Друзья, правила и регламент обучения, которые я вам сейчас хочу озвучить. Мы постараемся уложиться в полтора часа, еще раз говорю, поэтому я буду стараться воду не лить, скажем так, а говорить по существу. Итак, друзья, правила и регламент обучения. Во-первых. Наша академия будет размещена на сайте, в личном кабинете. У вас будет доступ ко всем урокам. Вы их сможете посмотреть в открытом доступе 24 часа в сутки. Также каждому, каждому участнику будет предоставляться рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь будет предоставляться только тем участникам, кто дойдет до третьего блока. То есть она будет в третьем блоке. Третий блок самый основной, там будет очень серьезная работа. Там будет именно, ну, сейчас вы узнаете обо всем этом, не буду забегать вперед. Мы будем с вами заниматься по программе 14 дней. 13 дней у нас идет обучение. Один день предварительный вебинар ознакомительный. С ним вы уже можете ознакомиться в записи. Вот мы его провели три дня назад. Вот. И 14 день – это индивидуальная работа с бизнес-тренером и коучем каждого участника, кто пройдет все четыре блока. Вот такой регламент, ежедневно это будет происходить примерно по полтора часа. Друзья, будьте готовы к тому, что будет небольшое задание. Вот. Я очень рекомендую его выполнять, потому что именно в третьем блоке, если вы сейчас пошагово, ежедневно будете уделять по 20-30 минут максимум домашнему заданию, то вы к третьему блоку уже вырастите как спикер, как оратор, вы вырастите как эксперт и профессионал и третий блок для вас в принципе уже будет очень легким третий блок будет самым основным Ну, обучение будет происходить понедельник среда пятница в одно и то же время друзья, если кому-то неудобно будет запись, но я очень рекомендую заходить все-таки в прямой эфир, потому что здесь здесь совсем другая энергетика друзья, здесь совсем другая обстановка и здесь вы можете задать свой любой вопрос и моментально получить на него ответ, а не спать ночью и думать, а какой же ответ на мой вопрос. Итак, друзья, все хорошо ли меня слышно, все ли понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня услышали, если вы меня поняли, и мы идем дальше. Поставьте плюсики, я жду. Для тех участников, кто поставит плюсик, да, и кто не поставит, кто стесняется? Вот. Я хочу услышать, какие у вас ожидания от прохождения академии. Вот. Я хочу получить обратную связь. И сейчас мы делаем первое задание, которое делаем прямо в прямом эфире. Друзья, если у вас листочек, если у вас сейчас тетрадь, плюс-плюс-плюс огромное спасибо. Друзья, чего вы ждете сегодня от полного курса уровня профи? по ораторскому мастерству и спикерству. Напишите четко, как минимум 3-5 вещей. Напишите в чат и напишите в свою тетрадь ожидания. Разделите листочек пополам. То есть у вас будет листочек, друзья, да? Вот, смотрите. Делите его пополам. Вот так. В одной половинке пишите сверху ожидания. И пишите те вещи, которые вы ожидаете от нашей академии. То, что вы хотите получить, какие ценности, какие знания, какие навыки, какие ощущения эмоции. Возможно, выйти на новый уровень ведения переговоров, конкретику, четкую. Пишите, пожалуйста, ожидания. И чем их будет больше, тем лучше, потому что это важно, и мы это будем разбирать с вами. Мы будем делать анализ, что вы уже получили на каждом блоке, что вы ожидали, какой итог. Мы будем ставить этому оценку. Слава, большое спасибо. Первый реагирует, тоже наш спикер. Вот, хочу научиться грамотно излагать идею так, чтобы это было очень интересно и захватывающе. Это есть такой у нас блок, он будет третий. Структура самой эффективной презентации. То есть структура максимально результативной презентации. Вот этот момент будет третий, их у нас будет две презентации. Будет классическая, альтернативная мы будем с вами обо всем абсолютно говорить именно в третьем блоке. Так, научиться приглашать людей так, чтобы это было именно их желание работать в компании, а не мое желание заполучить партнера. Окей, то есть поговорить с их ценностями, показать им в рамках вашего предложения ценность, конкретно их ценность, как это понять, как это сделать, как, как сделать так, чтобы человек вас услышал. Да, возможно, на каком-то этапе человеку не хватает волшебного пенделя, как я это говорю, и то, что очевидно для вас, не очевидно для них, вот, просто вы будете знать, как это показать. Поменять себя на 360 градусов, поменять мышление, уметь себя преподносить, кто это у нас пишет, Нурсулу, отлично, спасибо. Я хочу сказать, что я обещаю, что в конце курса, если вы пройдете все четыре блока, а займет это примерно один месяц, то вы трансформируетесь на новый уровень осознанности. Это я вам точно гарантирую. Итак, Тюмень, Алена. Угу. Выйти на профессиональный уровень спикерстве и закрывать сделки с каждой встречи. Окей, друзья, отлично, отлично. Если кто-то думает, что нельзя провести сделку и закрыть сразу на 100%, то вы ошибаетесь. Есть люди, которые закрывают любую сделку абсолютно на 100%. Но к этому нужно быть готовым. Это подготовка, это тоже труд, это профессия, это экспертность. Алгоритм видения прямых эфиров и умение держать в уме большой объем информации. Научиться вести за собой массы. Отлично, хорошее желание. Вот. Пишите, пожалуйста, это все в тетрадь. И чем больше конкретики вы напишите, чем больше кто-то, возможно, захочет испытать эмоции, друзья. Это тоже важно. Можете написать про эмоции, то есть какой результат вы хотите получить, какой навык наработать. Давайте так договоримся, пишите как минимум по трем позициям, какой результат хотите в итоге, какие эмоции хотите испытать, какие навыки хотите конкретно наработать. Напишите ответы на вот эти три вопроса себе в ожиданиях. Научиться красиво говорить, научиться не терять мысль, так, научиться доносить нужную информацию, отлично. Быть лидером и обучать. Да. Быть лидером и спикерство, смотрите, неотъемлемая часть. Можно быть просто оратором и спикером, а можно использовать этот навык для построения больших команд, для развития большого бизнеса, для а, получения больших чеков в компаниях. Вот. Научиться убеждать людей. Да, хорошо. Кстати, об этом мы тоже будем говорить. На завтра, завтра друзья, вернее не завтра, а в пятницу, мы с вами на эту тему, на тему убеждений, на, на тему принуждений, вовлечений, уговоров, заставляний, так, так скажем, да, на эту тему мы с вами будем играть в очень интересную игру. Так, Наталья, во время выступления научиться не вставлять слова-паразиты. Отлично, это все правильно, да. Кстати, у любого человека абсолютно э, бывают и слова-паразиты. Сейчас мы тоже об этом будем говорить. Хочу научиться владеть ситуацией говорить сжато доходчиво без воды все правильно коротко понятно доступно научиться чувствовать аудиторию отлично да аудиторию можно прочувствовать но можно сделать так что она прочувствует вас это тоже сделать можно итак друзья отлично очень благодарен тем кто написал это важно не для меня это важно на сегодняшний день для вас я хочу чтобы вы поняли правильно мы уже начали обучение если вы не заметили и вы уже начали делать подготовку к работе. Поэтому это важно. Итак, друзья, я понял, что вы ожидаете для себя очень многого. Про эмоции хотел сказать, что на курсе многие из вас испытают непередаваемые ощущения, хочу сказать. Вот Эмоции будут. Вот это я вам точно гарантирую. Вот, потому что мы будем преодолевать страх. Мы будем трансформировать страх в состояние энергии драйва мы будем это все прочувствовать, мы будем работать не только с головой, мы будем работать с телом, и с телом, друзья, мы начинаем работать сегодня. Если кто-то не знает, то сегодня, да, убрать страхи, Роза, отлично, отлично, мы это уберем. Вот именно сегодня у вас будет домашнее задание очень интересное. Итак, друзья, я думаю, что достаточно много я прочитал, вот, Большое спасибо. Я еще раз говорю, что это важно для вас. Кто не выложил сейчас в эфир, пожалуйста, просто напишите для себя свои ожидания для себя лично. Это важно, вы поймете почему. Потому что все познается в сравнении. И те, кем вы являетесь сейчас и сегодня... Это одни люди, а кем вы будете буквально даже после прохождения первого блока, это будут совсем другие люди, и вы увидите, что текст будет совершенно другой. Итак, знакомство с блоками Академии. Сейчас я вас познакомлю с темами, с днями, быстро пробегусь, чтобы вы понимали, что будет происходить. Друзья, день первый. Мы сегодня с вами уже проходим программу. Давайте день первый я сейчас вам показывать не буду, он очень интересный. Вот Что мы сделаем? Изучим с вами день второй. Ну, Во-первых, будет обратная связь по домашнему заданию. Мы поделимся своими ощущениями, которые были во время выполнения домашнего задания. Мы поделимся теми мыслями, которые вас посещали, и теми эмоциями, которые вы испытывали. Это будет по каждому домашнему заданию. Друзья, затем мы зафиксируем ваши инсайты. И зафиксируем то, что происходило с вами, как раз ту самую тетрадочку с другой стороны, то есть с другой стороны можете сразу написать инсайты и то ожидание, которое вы хотели получить от Академии постепенно с правой стороны или с левой, где у вас инсайты, будет выстраиваться в инсайты и вы будете эти моменты очень, очень так, знаете, красиво отслеживать профессионально. Итак, бывают ли идеальные выступления, что мешает, что помогает? У нас будет третье упражнение на второй день, это трансформация волнения и страха в драйв и энергию. Будет домашнее задание, и мы с вами на второй день поиграем в виртуальный футбол, друзья. Отличная игра, очень впечатляющая, выводит на новый уровень осознанности, переворачивает жизнь людей, трансформирует уровень мышления совсем на другой уровень. Вот, поэтому очень рекомендую не пропускать. С третьего дня начинается блок 2. Хочу сказать, что те, кто не будет выполнять домашние задания, друзья, смогут пройти только первый и второй блок. На третий блок они не попадут. Первый блок 2 дня. Теперь поговорим о втором блоке. Вовлечение аудитории. То есть здесь будут основные техники приема оратора или спикера, о которых мы будем говорить. Именно за этой информацией многие из вас пришли, поэтому мы решили для вас ее сделать открытой, а уже для тех, к ознакомлению, а уже для тех, кто хочет по-серьезному быть спикером, оратором, переговорщиком, вот, для тех людей будет третий, четвертый блок. Это будет выход абсолютно на другой уровень экспертности. Итак, инструктаж по запуску эмоциональных, доверительных и честных отношений с аудиторией. Друзья, на третий день мы поговорим, что же такое рапорт и как его настраивать с аудиторией. Рапорт – это доверительное отношение. Как сделать так, чтобы аудитория поверила вам? Как сделать так, чтобы начала доверять вам? Как сделать так, чтобы человек не был вот таким закрытым, а чтобы он раскрепостился? Вот, и чтобы он слушал вашу информацию, чтобы он был открыт к информации, открыт к обучению, либо к приему информации, чтобы вы заходили легко. Для этого существует такой термин как рапорт. Что такое рапорт, мы будем говорить. Потом будет четвертое упражнение «Король говорит». Сейчас я об этом рассказывать не буду. И именно по этому упражнению у нас будет домашнее задание. Вот. День четвертый. Обратная связь по домашнему заданию будет каждый день. Вовлечение аудитории, командные вопросы, структура командного вопроса. Друзья, на четвертый день мы с вами разберем секретную технику вовлечения аудитории в процесс. Очень простая, очень понятная, очень доступная к повтору, к использованию. Но когда вы начнете ей пользоваться, вы будете просто в приятном восторге от того, как реагирует аудитория. Также мы поговорим о том, как персонально обращаться к человеку аудитории. Это важный момент, потому что бывает, что нужно обратиться не ко всей аудитории, а конкретно к одному человеку, вот. И как это сделать профессионально, об этом тоже мы будем разговаривать. Итак, друзья, продолжение блока. Вот Это будет у нас уже третий блок, о котором я вам хочу рассказать, профессиональный. То есть мы уже поговорили о базе, об основных фишках, элементах. Вы для себя выстроите картину, подходит на сегодня вам эта академия или нет. Но дальше уже будет серьезная работа. Поэтому еще раз говорю, дойдут сюда не все. Будьте, пожалуйста, к этому готовы. Так, итак, как быстро составить выступление? Алгоритмы, пошаговая инструкция. Вот об этом мы будем говорить целый день, целый час. Я буду показывать фишки, приемы. На следующий день, на шестой, структура результативной классической презентации. То есть первый день это будет альтернатива, это будет короткая презентация. На пятый день я вам расскажу, как буквально за 10-15 минут до выхода на аудиторию составить текст абсолютно любой презентации. Причем составить его так, что аудитория будет делать то, что вы от нее ждете. Составить ее экспертно, профессионально, просто, выгодно, по всем позициям. На следующий день мы будем говорить о классической результативной презентации или там даче информации, вебинаре, встрече, переговорах. Есть определенный структурированный алгоритм, который надо выдерживать. Мы поговорим о том, какие внутренние вопросы возникают у людей во время дачи информации. Те вопросы, которые они не озвучивают, те вопросы, которые важны и те вопросы которые мешают принять решение человеку, кандидату или аудитории и те вопросы, с которыми человек уходит, как с червячком с вирусом в голове, который не озвучил, и вы никогда не поймете с чем же ушел этот человек поэтому мы будем обо всем этом говорить, мы будем говорить, что такое экспертное закрытие сделки мы будем говорить также коротко о том, что такое возражение, откуда они берутся, и мы в основном будем говорить об алгоритмах на следующий день, на седьмой мы поговорим конкретно с вами, профессионально будем разбирать возражения, откуда они берутся и как с ними работать. Друзья, очень простая техника, но она настолько универсальная, все эти вещи помогают не только вам в работе, в бизнесе, все эти вещи вам помогают еще и в личной жизни. Общаться с детьми, общаться со второй половинкой, общаться с родителями, общаться с соседями, общаться с друзьями и знакомыми. Еще раз говорю, что это уникальная, универсальная техника общения, техника взаимодействия нескольких человек, где вы держите все время нить управления разговором в своих руках. И каждый оппонент, который с вами будет беседовать на любую абсолютно тему, даже если вы ему рассказываете анекдот, он будет ему так заходить, что вы просто будете сами в приятном восторге, я хочу сказать. Итак, друзья, день восьмой. Секреты закрытия сделок. Как с помощью всего двух-трех вопросов, максимум четырех, закрыть абсолютно любую сделку? Легко, просто, понятно, открыто, не только для вас, но и для оппонента вашего. Как это делать, мы тоже будем с вами проходить. На следующий день, на день девятый, мы будем говорить о технических моментах проведения вебинаров, проведения зума. Мы с вами сделаем демонстрацию экрана, либо... Обсудим многие моменты. В общем, мы будем работать, скорее всего, в зуме, либо в вебинарной комнате. И мы с вами посмотрим и ознакомимся с основными трудностями, с демонстрацией экрана, как это сделать, как быстро составить презентацию там, в любом формате, там, в поинте, и выложить это все в зум, как это все показать, как подключать звук, как подключать людей. Где брать ссылку приглашения на то, чтобы пригласить людей. Вот эти моменты технические мы тоже будем с вами разбирать. День десятый, друзья, работа в стрессовых ситуациях с провокациями. Очень важная тема, очень. Бывает такая ситуация, у меня есть большой опыт вот, в этой сфере, когда один человек, как мы говорим, ложка дегтя портит бочку меда. Бывает такая ситуация, когда один человек портит всю вашу работу, весь ваш настрой ваш и сводит на нет все ваши подстройки по рапорту, подстройки под аудиторию. И все, что вы сделали, этот человек просто одним выкриком, либо одним жестом, либо у него зазвонил телефон, просто отвлекает внимание аудитории на себя, отводит его от вас, и вы теряете связь с аудиторией, теряете обратную связь. Есть люди, которые намеренно конкурентами, намеренно негативными какими-то настроенными людьми, приглашены, либо специально присутствуют как подсадные утки на вебинарах и презентациях, и они просто бывают с ненормативной лексикой, либо с выкриками, либо уже заранее с подготовленным вопросом, капканом или ловушкой, уже намеренно присутствуют в зале. Как сделать так, чтобы сама аудитория, как я говорю, придушила этого провокатора? Как сделать так, чтобы он не высовывался? Как сделать так, чтобы вы минимально одним предложением успокоили этого человека и сделали так, чтобы он просто больше не делал вам, скажем, провокационных действий? Все-таки для вас это тоже стресс. И какие еще ситуации бывают в жизни помимо провокаций? Вот об этом мы тоже с вами будем говорить. Я надеюсь, вы считаете, что эта тема очень важная. Так, так, так, так, так, так, так. Следующее, следующее, о чем мы будем с вами разговаривать, друзья. День одиннадцатый. Смотрите, собственный образ выступления. У каждого из нас есть собственная изюминка, собственные таланты, собственное видение определенных моментов. И есть опыт в определенных сферах, благодаря которому мы можем... Индивидуально как личность, как харизматичный спикер или оратор выдавать свое видение информации, не теряя при этом сути, не теряя при этом смысла, не теряя при этом цели презентации вот, и не теряя при этом профессионализма. Об этом тоже мы будем говорить, как это использовать и почему именно. Авторские вещи на сегодняшний день имеют особую популярность. Почему именно авторские вещи ценятся во всем мире на сегодняшний день больше всего? Storytelling. Что такое storytelling? Мы тоже будем об этом говорить. Это, друзья, истории, которые можно вшивать в вашу презентацию. И на сегодняшний день, каким бы вы оратором не были. Каким бы вы не были мастером закрытия сделок, каким бы вы не были мастером по работе с возражениями, вот, именно стори на сегодняшний день имеет по отношению ко всем остальным техникам и методикам вот, и хитростям 80% успеха. Как сделать так, чтобы рассказав простую историю успеха, либо просто историю одного человека, одной личности, как сделать так, чтобы это зашло настолько качественно, чтобы и человек пришел к определенной степени осознания вашего предложения, что закрыл, то сделка будет автоматически. Что это такое, как этим пользоваться, где это брать, мы тоже будем об этом разговаривать. День 12, анализ, ожидания, инсайты, результат. На двенадцатый день это будет обратная связь, мы поговорим о домашнем задании, тоже будет домашнее задание, но мы будем заниматься с вами... Анализом всего того, что мы прошли, разбирать ошибки, корректировать ошибки, делать анализ, что вы хотели получить, какие у вас были ожидания, какие вы получили инсайты и какой вы теперь имеете результат, что изменилось в вашей жизни. Очень интересный день будет. Это, друзья, будет ваш день. Вы будете спикерами, вы будете на коне. День 13, подведение итогов по обучению, это будет продолжение дня 12, тоже будет интересный, мы все соберемся, все обсудим. Те, кто прошел, те, кто не прошел, тоже могут зайти к нам на вебинар, послушать, чем же все это закончилось. Вот. И также будут озвучены бонусы и подарки для участников. Одним из бонусов на сегодняшний день является 14 день, друзья. Что я вам хочу сказать. Каждый из нас, каждый из нас, являясь лидером, спикером, да или просто человеком, который хочет что-то изменить в своей жизни, очень хочет, очень готов. На сегодняшний день, являясь бизнес-тренером, коучем, я предоставляю личную, индивидуальную, подарочную сессию по одному вопросу. По созданию ресурсного состояния. Что это такое? Вот об этом мы сейчас с вами будем разговаривать. Что такое ресурсное состояние? Почему оно нужно? Почему это важно? Как в него войти? Как из него выйти? Как это делается на любые случаи жизни? Ресурсное состояние бывает абсолютно разное. Мы будем делать ресурсное состояние для публичного выступления. Вот такая, друзья, программа у нас. Поставьте, пожалуйста, оценочку, напишите ваш отзыв о программе. Насколько для вас это важно, насколько актуально. Насколько это заходит и насколько это действительно может изменить вашу жизнь. Напишите обратную связь, поставьте отзыв о программе, кто внимательно слушал. Программа, еще раз говорю, уже выложена в полном формате на все темы, на в личных кабинетах у каждого. Вот, можете ознакомиться в Академии Спикера. Итак, друзья ставим оценочки, пишем отзыв. Очень буду рад все услышать, увидеть. Мы с вами работаем уже почти 40 минут. Отлично, отлично. И мы переходим уже с вами непосредственно к первому обучающему процессу. Сертификаты мы с вами обсудим. Будут. Будут сертификаты. Отлично. Сейчас идет работа по сертификатам. Я просто не могу сказать, какого формата, это будет диплом либо сертификат, сейчас я работаю над этим, вот, но будут обязательно. Нравится, да, все супер, программа, ожидания большие, очень мощная, круто. Ну, спасибо, друзья, я рад, рад быть полезен вам, как я говорил, у меня есть своя миссия, сделать этот мир чуточку лучше, а вашу жизнь чуточку комфортнее. Итак... Кто готов напишите готовы к первому упражнению напишите пожалуйста готовы готовы готовы да у вас будет возможность пригласить на второй день участников которых сегодня не было но просто пусть они посмотрят запись этой первого дня сделают домашнее задание, и пускай присоединяются к нам на второй день. Готовы, готовы, готовы. Так, друзья, смотрите, что я хочу сейчас сделать. Упражнение первое. Отработка навыка состояния комфорта во время работы с аудиторией. И будет домашнее задание, которое называется «Испорченное радио». И у нас есть упражнение второе. Запуск собственного тела перед публичным выступлением. И что такое ресурсное состояние. Друзья, давайте сделаем так. Я предлагаю сначала запустить собственное тело и только потом делать первое упражнение, пробовать разбираться, кто находится сейчас не один в комнате. Вы можете это делать прямо сразу, я вам скажу, что нужно сделать, пока мы будем разговаривать, можете порепетировать. Итак, что нужно сделать? Сначала мы сделаем упражнение второе. Друзья, у каждого из вас есть руки, у каждого, у каждого. Что я сейчас рекомендую вам сделать? Смотрите, сделайте, пожалуйста, вот так. Одно из моих любимейших упражнений. Сделайте вот так и напишите сейчас в чат, комфортно ли вы себя чувствуете. И напишите сразу же, палец какой руки находится сверху. У меня находится палец левой руки. У кого-то это будет палец правой руки. Напишите, как вы себя чувствуете, когда вы держите руки и какой палец находится сверху. Обратите на это внимание, что у всех будет разный. Друзья, жду обратную связь. Пишем, пишем, пишем, пишем. Это важно. Работаем ручками. Работаем, работаем. Правая сверху. Ирина отлично. У кого левая сверху рука? Некомфортно писать сомкнутыми руками. Отлично, Вячеслав. Вы просто сделайте, а потом напишите. Напишите, почувствуйте собственное тело. Какие ощущения? что чувствуете нормально чувствуете у вас левое все правильно правая правая комфортно правый палец левое состояние ощущение комфортно или нет так так так так так так так так все ну, разъединяйте руки левая правая сверху палец правой руки сверху комфортно обратите внимание что ни один из вас не написал некомфортно но пальцы у всех разные. А теперь меняем ручку, меняем ручку на другой палец, делаем быстро, быстро, быстро и пишем свои ощущения. Напишите ощущения от того, что вы сделали, как тело реагирует на, на ваше действие, что происходит с вашим состоянием. Пишите, я хочу получить обратную связь. Это важно, оказывается левая, хорошо, левая так левая. Делайте теперь правую сверху, делаем наоборот. И пишем, пишем, дискомфорт, неудобно, обратите внимание, не то, непривычно, неудобно. Обратили внимание, что у всех пальцы разные, руки разные, но когда мы меняем, то нам некомфортно. Вот, а теперь, а теперь друзья, я скажу, в чем секрет, в чем секрет, я поделюсь, тот, кто держит. Руку сейчас верните в исходное комфортное состояние и посмотрите еще раз. Поменялись ли ощущения? Поменялись ли ощущения на комфортные назад? Удобно, удобно, да, да, да, да, да, да, да. Даже не сразу получается, бывает тогда. Вот, знаете, в чем секрет? Вы каждый личность, вы каждый чемпион. У вас у каждого есть свой опыт. Вы каждый из себя составляете огромный скажем так энергобиологический ресурс, то есть вы каждый из себя представляете систему, человек это система биологическая, энергетическая система, информационная система, так вот, то, та программа, которая сейчас есть у вас, миссия ваша, цель породу, то что заложено программа у вас, все что у вас есть программа, запрограммирована вот это то, что вы есть на самом деле Примите это как действительность в первую очередь. Так вот, тот, кто сейчас держит в комфортном состоянии левый палец сверху, тот считает себя более сексуальным, чем умным. Друзья, улыбнитесь, пожалуйста, это действительно так или нет, напишите. Подсознательно вы считаете себя более сексуальным, чем умным. Те люди, которые держат наоборот правый палец сверху, считают себя более умным, чем сексуальным. Обратите внимание, напишите, так ли это, попадает ли это в точку по внутренним ощущениям. Но самое важное правило, которое я сегодня не озвучил, друзья, правило номер один на нашем обучении – это то, что вы должны быть честны в первую очередь перед самим собой. Второе правило – второе правило это то, что вы должны быть честны перед тренером, а я буду честен перед вами. И третье правило, друзья, у каждого из нас есть эго, у каждого из нас есть корона. Снимаем корону, приходим как в первый класс, получаем информацию, впитываем как губка. Отлично, да, вот у нас бабушка стала сексуальной, совпадает, у кого-то точно пишут, да, да ладно, вообще не подходит, слава, подходит только ты будь честен перед самим собой и все все подходит у нас внутри уже все ответы есть ты это делаешь подсознательно это твой организм тебя выдает вот поэтому друзья все совпадает как вам первое упражнение очень простое очень легкое вы его можете применять но смысл вот в чем не в том чтобы вы поняли друзья а в том чтобы вы сделали вот так смотрите я сейчас вам делаю призыв действий друзья а теперь быстро меняем вот так вот пальцы, меняем, меняем, делаем это в течение одной минуты, меняем, перемешиваем энергетику сексуальную, перемешиваем энергетику э ума и грамотности, перемешиваем все свои энергетики, делаем, делаем, делайте одну минуту, делаем, а потом, потом, сейчас я скажу, что будет, друзья. Мы сейчас мешаем свою энергетику. Именно это первое упражнение я вам рекомендую делать перед выходом на большую аудиторию. Потому что все, что у вас есть, вы в данный момент перемешиваете. Обратите внимание, я делаю это вместе с вами, чтобы быть на одной волне. Вот. Излучать одну и ту же энергетику. Вот. У нас сейчас будут <с et cetera> одни и те же вибрации. Сделали, сделали, сделали. А кто сделал? Кто сделал? Теперь сделайте, как было комфортно, и сделайте, как было некомфортно. И напишите, пожалуйста, стало ли чуть-чуть комфортней в том состоянии, в котором было неудобнее. Хотя бы немножко по ощущениям. Напишите, лучше или нет. Вот, пошли эмоции, у кого-то мурашки по телу. Мешаем, мешаем. И сделайте теперь, и посмотрите, что стало, по факту стало комфортней, стало удобней. Мы тело уже запустили с вами, вот. Пишем-пишем обратную связь. Кому понравилось, кому стало комфортнее в некомфортном состоянии, у кого изменились внутренние ощущения. Стало-стало. Да я согласен с вами, я это делаю каждый день, друзья, поэтому и делюсь такими фишками. Обратите внимание, что все секреты в нашей жизни, они очень простые, но если их знать, то они очень эффективны. Стало состояние комфортнее, стало лучше, стало получаться. Смотрите, у Нины вообще не получалось переставить руку, но сейчас стало получаться. Вы помешали, записали, о, запустили свой организм, настроение улучшилось. но ну, отлично, эмоции – это очень хорошо. Рад за вас, стало лучше, я стараюсь. Это первое, друзья, это первое, что мы с вами делали. Вот, поставьте, пожалуйста, оценочку по 10-бальной шкале, как вам нравится первый наш запуск. Первое, самое простое, самое легкое упражнение. А дальше будет уже намного сложнее. Дальше мы будем подключать голову и язык, друзья. Дальше мы, запустив ручки тела, помешав энергетику, чтобы вам было легче работать, мы с вами будем запускать первое упражнение, которое я говорил. 100 100 100 тысяча, 1000-10-10-10. Спасибо, отлично, оценочка хорошая. Значит смотрите, рад быть полезным. Значит смотрите, пока вы ставите, это поможет, это не поможет, но это поможет запустить собственное тело и поможет в работе с навыком комфорта во время выступления публичного. То есть перед выступлением это делаете и у вас более или менее наступает интересное состояние драйва. Сейчас мы будем говорить о том, что огромное количество людей... Спасибо за обратную связь, да, вот мурашки, все, все, у меня тоже мурашки, вот, спасибо, мы, видимо, в одном муравейнике, вот, друзья, смотрите, что такое отработка навыка состояния комфорта во время работы с аудиторией, я называю эту методику испорченное радио, вы ее можете называть, как хотите, но бывает такой момент, когда во время выступления сбиваешься, когда во время выступления, Спикер обратил внимание на какую-то мелочь, на провокацию, на шорох, на, возможно, у кого-то телефон зазвонил, возможно, просто потерял мысль и забыл, куда идти дальше. Так вот, возникает неловкая пауза. А бывает, возникает такой человек, который просто громко хлопнул дверью, встал, вышел с аудиторией, сбил тот момент, когда вы были в фокусе, когда вы вели по шагам, по алгоритму аудиторию, либо несколько человек, либо вы во время ведения переговоров на каком-то моменте застопорились, то есть вам прямо в лоб кто-то выпулил какое-то слово, либо ну, какую-то фразу, которая вас в ступор ставит, и вы не знаете, с чего начать. Так вот, чтобы легко, комфортно вести любую беседу, вести любую презентацию, выступать на аудиторию, есть такое упражнение, и можно выработать навык состояния комфорта. В любом состоянии вы моментально сможете переключаться абсолютно на любую тему, говорить о ней, а потом возвращаться назад, когда вспомните, и это будет выглядеть очень профессионально. Люди не поймут, что вы потеряли ниточку разговора, что вы потеряли мысль даже в ежедневной жизни, то есть в ежедневных постоянных условиях беседок бывает такое состояние. Вот, поэтому это упражнение направлено именно на это. Что оно означает? Друзья, напишите, пожалуйста, кто сейчас один, поставьте один. А если рядом есть человек, я вам сейчас дам инструкцию, мы с вами немножко потренируемся, и для вас еще это будет домашнее задание. Просто кто попробует, я хочу, чтобы поделились своими эмоциями, вот, своими инсайтами. Мы сейчас это будем в течение 10-15 минут делать. Так вот, сейчас, в данный момент, есть ли возле вас еще один человек, который может вам ассистировать? Ассистировать надо будет вот так. Просто щелкнуть. Если нет, это буду делать я. Если есть, это будет делать ваш ассистент, потому что вы без звука, друзья. 1-1-1-1. Ну хорошо, раз большинство людей пишет 1 1 Давайте это буду я, я буду делать вот так. И тогда вы будете переключаться на другую тему. Сейчас я вам объясню, что нужно делать. Итак, начинаете рассказывать о себе. Ну, к примеру, меня зовут Сергей Николаевич, я являюсь бизнес-тренером, коучем, спикером, переключатель. И в этот момент, когда я щелкаю на последнем слове, на котором вы остановились, вы должны абсолютно на другую тему продолжить с этого слова тематику. То есть вы уходите от себя, начинаете говорить о спикерстве, как вот я пример привел. Спикер на сегодняшний день – это ораторское мастерство, на сегодняшний день – это очень востребованная профессия, на сегодняшний день – это одна из самых высокооплачиваемых профессий, до 10, до 100 тысяч евро оклад у людей – за публичное выступление. На сегодняшний день, опа, переключатель. И я начинаю говорить на абсолютно отвлеченную тему, на последнее слово. День. День это 24 часа в сутках. Но день это 12 из 24 часов. День это у каждого, вернее во время всего года, день, продолжительность дня меняется. Ход, выключатель меняется. Меняется все, друзья, в наш век перемен. Меняется слог, меняется все. Вы поняли, да, что такое испорченное радио? Это позволяет абсолютно любому человеку комфортно разговаривать, напоминаю, в любой ситуации, выходить победителем из любой ситуации. Итак, друзья, давайте начнем, я надеюсь, все понятно. Все понятно, если понятно, поставьте плюсик, поставьте плюсик, мы с вами буквально 5-10 минуток потренируемся, я хочу, чтобы... Вы не дома этим занимались, а вы прямо сейчас и дали пару инсайтов. Насколько вам будет трудно в начале, насколько будет легче чуть дальше. Итак, друзья, ну что, начинаем? Вы начинаете сами себе рассказывать про себя. Мы не будем включать прямой эфир. Вот, вы просто поделитесь результатом. Итак, поехали. Каждый из вас начинает рассказывать о себе. Я не знаю, что вы говорите сами себе, но я сделаю вот так. И вы начинаете говорить о том, о той теме, которая относится к последнему слову. Но тема должна быть совсем в другом русле. Начали, я надеюсь, начали, я уже щелкнул. Рассказываем. А теперь стоп. Другая тема на последнее слово. Я так думаю, что прямо сейчас у многих ступор, и многие не сразу начали, это 100%. И сейчас мы узнаем, кто из вас делает домашнее задание вот это, кто не делает. Стоп! Со след... С этого слова начинаете. Вот, нас сегодня 38, по-моему, человек. Очень классно, друзья. Стоп! Следующее слово. Стоп, друзья. Следующее. Я вас не слышу, но я вас чувствую. Стоп. Следующее слово. Стоп, друзья. Можете остановиться. Мы сделали это несколько раз, и я хочу, чтобы вы прямо сейчас поделились тем, что вы чувствуете, какие эмоции испытываете, что ощущает тело, какие мысли в голове. Вот три вопроса. О чем вы думаете сейчас? Какая реакция тела? То есть, что поменялось во внутреннем ощущении? И какой результат? То есть, вот в итоге, что получается? Насколько для вас это трудно? Насколько для вас это легко? Поделитесь, пожалуйста, сейчас. Дайте обратную связь. Кто-то уже улыбайки ставит. Словами напишите. Очень важно это. Очень важно. Друзья, если кто-то стесняется, напишите для себя это просто в тетради. Но мне бы хотелось, чтобы вы написали здесь. Итак, учитывая то, что за плечами 30 лет во время урока были, с этим меня не возникает. Для меня это... Прям строчат, строчат. Так, читаю, читаю, читаю, читаю. То проблемы с этим не... для меня это привычное состояние. Это отлично, это просто старт, это база. Ну, по крайней мере, ржачно. Ну и жена. Это тоже эмоции, согласитесь, это интересно. Так. Ну и жена посмеялась. Волнение, есть волнение. У меня получилось, когда разговаривала, много жестикулировала. Вот видите, как тело реагирует. Отличная разминка, драйв, интересно, необычно. Не сразу могла переключиться. Видите, ступор. Последние два уже получилось. А что чувствуете, Нина? Напишите, что чувствуете. Что чувствует тело? Это, это результат вы написали. А что чувствует тело и какие мысли в голове? Это важно. Теряешься. Поскольку я знала, что будет происходить, было легко переходить с темы на тему. Так, очень хорошая тренировка. Стопор после первого. Заикаться начала. Совсем растерялась. Да, да, растерялась. Мне было очень классно. Радость. Анжелика пишет. Очень интересно. Мне очень понравилось. Сбивалась. Можно этим каждый день заниматься. Друзья, это один из самых первых навыков, которые вы должны выработать. Состояние комфортно в любой, комфорта в любой ситуации, в любом состоянии. Это важно, потому что появится на вашей встрече с людьми какая-нибудь обезьянка, которая так, бах, в тарелки стукнет, и все, и в дребезге, вся ваша встреча, вся ваша информация. Поэтому вы должны обладать этим навыком. На нашей Академии мы будем не просто получать уроки, а вы будете испытывать эмоции, помните, я говорил, вы будете получать навыки, И если вы будете это делать вот так, по, по крупинке, по маленькому шагу, по маленькой системе, по алгоритму, то третий блок вам легко зайдет, потому что все эти фишки, я вам по секрету скажу, вы будете там использовать. Это все не просто так. Мы будем с вами делать последнее домашнее задание очень крутое. Вы будете в шоке от того, насколько легко вам это будет даваться. Хотя задание будет очень трудное. Читаем дальше. Приходится немного думать, но получается. Но очень интересно. Небольшой ступор был в начале, но потом лучше. Мы сделали это всего 5 раз, друзья. А это, если это сделать 500 раз, вы будете просто экспертом вот в этой технике. Классные эмоции, но тем не менее упражнение выполнило полностью. Вертело головой, искало выход. Отлично, смотрите, как тело реагирует. да? То есть результат какой? Теряется человек, мысли теряются и начинает запускаться тело. Обратите внимание, все процессы в нашем организме начинаются с тела. Тело начало искать выход из данной ситуации и начала вертеться голова в разные стороны. Кто здесь? помогите, пожалуйста, где я вообще, кто я, вот, зачем я это делаю, тело вам подсказывает, выход справа, выход слева, понимаете, вот, азартное состояние, просто терялось, мысли, кажется, с ума сошла, а я с рогатки на эту обезьянку выстрелю, отлично, у вас есть просто навык, опыт, а мы сейчас просто усиливаем этот навык, делаем его профессиональным и показываем, когда, в какой момент максимально эффективно это все можно использовать. Друзья, поставьте, пожалуйста, итоговую оценочку, запишите свои вот эти инсайты по упражнению, запишите сейчас с правой стороны или слева, где у вас инсайты, напишите, что вы почувствовали, что вы уже начали получать результат, что вы уже после первой растерянности, то есть напишите, напишите, насколько изменился буквально вот за 2-3 минуты навык состояния комфорта, навык переключения. 10-10-100-100-100, вот, сами себе поставьте у себя в тетрадке оценку за первый день, сами себя поблагодарите, вы чемпионы, вы молодцы, друзья, я вас верю больше, чем вы сами верите в себя, потому что я ваш тренер, вот, поэтому я вас тренирую и я вас верю больше, чем вы сами верите в себя, вы на самом деле чемпионы, вот, и вы будете на нашей академии по жизни самыми лучшими. 100-100-100, 10-10-10. Все отлично, отлично. Друзья, ну что ж, теперь по поводу домашнего задания. Очень рекомендую попробовать еще раз первое упражнение, которое мы делали с ладошками. Попробовать это упражнение использовать перед звонком по телефону, перед приглашением, перед важным разговором. Возможно, с каким-то человеком вы не можете поговорить. Попробуйте запустить себя ладонями, а потом просто тупо набрать и сделать то действие, набрать телефон, либо подойти к кому-то, либо, ну там, я не знаю, что-то вам не давалось. Так вот, первое домашнее задание – сделать трудное действие или трудную задачу, перед этим сделав упражнение с ладошками и обратить внимание, насколько это было для вас на сегодняшний день трудно или легко. Поставьте оценку, то есть поставьте оценку, сработало это или нет. Работает это на самом деле или нет. Сделайте небольшой анализ и пропишите для себя инсайты. Это первое домашнее задание. Второе домашнее задание, друзья, я надеюсь, вы меня хорошо слышите. Это отработка испорченного радио. Поработайте, пожалуйста, у кого есть этот навык, кому уже легко дается, это не обязательно делать. Но те, у кого ступор, у кого вертится голова, либо начинается жестикуляция, это тоже тело. Вот для этих людей важно отработать вот такой момент. Попросите кого-то вам проассистировать, чтобы не вы сами ловили на определенном слове себя, когда вам это интересно, нужно и удобно, а чтобы другой оппонент. И напишите, какие эмоции вы испытываете, какие инсайты приходят, насколько вам стало комфортнее и проще работать после там ну, к примеру, там, 20, 30, 40 раз вы сделали переключение. Насколько легче и прикольней. И напишите, пожалуйста, как реагирует другой человек, как вот Слава написал, супруга в восторге, она улыбается. Это тоже хорошо, это тоже хорошо. Вы получили эмоции, и не только вы, но и окружающие вас люди. Друзья, ну что ж, если есть ко мне вопросы, я готов ответить по теме первого дня, возможно, по регламенту. Еще по каким-то моментам. У нас есть, я обычно так говорю, на три вопроса я отвечаю бесплатно. Потом будут вопросы платные. Вот карточку я скину в личку. И второй момент, да, не забывайте о том, что у нас есть домашнее задание, еще раз хочу сказать. Благодарю всех за участие. Жду обязательно вас на следующем уроке. Вот. Итак, я думаю, будем заканчивать. Если вопросов у вас по теме нет, то запись будет доступна. Вот, также я, домашнее задание вы уже поняли. Очень рекомендую пригласить максимальное количество людей на второй день. Он будет еще интересней. Пригласите людей поиграть в виртуальный футбол. Они будут заинтригованы. Вот с Натальей мы футбол, по-моему, уже играли. Ей очень понравилось. Вроде бы да. Наталья, играли мы с вами в футбол, насколько я помню, да? Кто еще играл в футбол? Друзья, кто может поставить там э, циферку 5, поставьте, кто со мной в футбол уже играл? Это одно из первых базовых упражнений, одно из первых базовых осознаний, которым я даю абсолютно э, любому человеку на первой же встрече, я ему объясняю законы вселенной, и я ему показываю очень интересные инсайты. Да, было такое, Наталья, спасибо, да, понравилось вам, насколько я помню. Итак, друзья, ну что ж, будем заканчивать, пять, вот Валентина тоже была, вот, будем заканчивать, я надеюсь, я не сильно вас утомил, мы уложились с вами в час, но это был только первый день, друзья, а послезавтра в это же время у нас будет второй день. Первые два дня будут лайтовые легкие, Остальные дни будут посложнее, будут с хорошей загрузкой. Не забывайте за домашнее задание. Благодарю всех за участие. Жду всех на следующем уроке. Всем удачи, всем крепкого здоровья.